На каком основании вы, вы отказываетесь? Я вам не даю разрешения. А я, я не буду убирать. Ты чё? На тебе, Пара протисывай. На тебе, а вам. Вы отказываетесь? Его не обслуживаем. да. Вы нарушаете внутренний распорядок. Так, А законодательство Российской Федерации знаете, что такое? Что? Что, что? Я спрашиваю, вы знаете, что такое понятие есть? Законодательство Российской Федерации. Да, вы я гражданин России. Орган исполнительной или законодательной власти вы Со слухом нормально, гражданин России. нормально. И что? И вам это позволяет здесь кататься? Конечно. -то товар, на ваших нераскудах? А вам, вам не позволено в соответствии с законодательством Российской Федерации запрещать мне отпускать товар? На каком основании? Вы Потому, кто вообще? что вы нарушаете Порядок, торгового предприятия. Где написано? Вы еще Покажите на мотоцикле мне. или на корове приедете сюда. Что я вам замечание. Вы вообще подошли? Вы проигнорировали. Вам подошел охранник. В охраннику сказали, как вы сказали. Делал охраннику я сказал, охраннику я сказал несколько раз Вас оставить не меня в служебный. покое. Я, говорю, я вам, администратор, Представьтесь, фамилия, имя, отчество. Вот, фамилия, вот. имя, отчество. Я нашей. говорю, не разрешаю снимать. Эй. Э, э, осторожно, ты? ты сломаешь телефон Эй. сейчас. Сломаешь, будешь платить. Я говорю, не даю разрешения на съемку. Да тебя никто не спрашивает вообще. Что ты там даешь, понял? Молодой человек, вы меня понимаете? Нет, или? я вас не понимаю. Вы Общаться с вами не, не буду. Я живу в законодательстве Российской Федерации. Законом Российской Федерации разрешено снимать в общественном месте. Это общественное место. Я буду снимать здесь. Я Тебя буду снимать место. и товар буду снимать. Понял? «ты» с тобой вы, пасту. ты совершаешь правонарушение. Ты! Я буду разговаривать с тобой на ты, если я буду хотеть. Понятно? Да, конечно, видите, он, не вопрос. надо меня выводить. Я не нарушаю никаких правил. Я вы что? Какие я проблемы? Вы... Я пришел купить товар. Ходите, Оставьте мой топ. Пройдете, пройдемте. Давайте, Пойдёмте. давайте, домой, пожалуйста. Давай, давай, давай. Оставьте, я сам выйду. Оставьте я, выйду я выйдет, сам. его на давай, давай, давай, давай. Не, давай, давай. не надо выйдет. меня трогать тука. Выходи, выходи, выходи, выходи. Давай, давай, выходи, выходи, выходи. Дети, здесь сад, в Будете отвечать за свои действия. Фамилия, ваши имена и отчет. Не погодите, надо меня толкать. Хочешь, не ничего. надо меня толкать. Купить фамилию имя отчество. Я скупил товар. Фамилия имя отчество. Вы... Да, оставьте... Да покой. выходите, давай, да давай, я давай, давай, давай. Что, давай, что давай. вы делаете со мной? Давай, давай, давай. Зачем? Давай, я выхожу... Давай, да давай, что давай, что давай. вы делаете? Они пьяные, господи, будди. Вы, вы надо меня покоять. У меня колени болят. У меня больные тонны. Я выхожу, оставьте меня в покое люди, что вы Входи. делаете? я выхожу, вы что не видите что ли? выходи нормально у меня ну, на у меня больной колено выходи. у меня, полна, а меня а а а не надо а а меня... тихо, а а выходи с какой-нибудь значит поломали гироскутер да выходи там, а снимай что, мы снимаем все давайте в магазин, вы там снимаете сколько хотите, там А нормально попросили, не хотел а нормально. Значит, вот такие вот сотрудники пьяные. Сейчас же будет вызван наряд.